Кто бы мог подумать, что не пройдет и неделя, как я вновь вернусь на своего щиточка, это подопытный 02, который с каждым днем становится все богаче благодаря дополнению Киви, но об этом позже, главный вопрос сейчас, это откуда у меня и фэнс кар, и на какой срок? Все очень просто, потому что я покрутил с ним коробки всего лишь на тысячу кредитов, другой вопрос, выполнен навсегда? Сейчас сами все поймете, потому что уже 10 коробок я вам показал, 15 коробок, падает только на время, сволочь такая, последние 3 коробки, о да, хотя бы на один день этого точно хватит Для реализации моей очередной бредовой идеи Сейчас я расскажу, вы просто охренеете Дело в том, что я буду играть как можно более палевно То есть, походить немножко на читера Потому что замечал я, наверное, таких пацанов Которые стреляли просто нереально Они даже не сжимали, выходили из угла И сразу же давали голову Причем выглядело это очень палевно Это повторялось раз за разом Как раз такую же стрельбу я попробовал немножко повторить Потому что вы можете видеть, что происходит на новичках Я уже делаю 5 фрагов причем даже не перезаряжаясь. Кстати, это тоже показатель. Это интересно, сколько фрагов можно сделать с 20 патрон на Пвп. Ну, с тем же фэнскаром. Посмотрим. И выясним это прямо сейчас. Покажу самую лучшую серию с 20 пулек, и у меня в руках. Придется стрелять очень-очень точно. В девятого не попал Это были новички, сейчас у нас ветераны я Буду стрелять еще точнее, даже по одному патрону Да, вначале у нас карта Мотель, Мясорубка Именно здесь я пристреливался И знаете, как я понял, тренировать именно такую стрельбу Здесь было очень даже удобно Вскоре покажу игру на d 17 Это было некое сравнение, но пока что Мозголом И, наверное, самая лучшая серия, что получалось у меня Именно на ветеранах так Это уже 3. Четвертого забирал прокликом и пятого с разворота. Все, теперь тот самый раунд уже на подрыве. Начинал я его именно с прохода через угол. Пытался левую сторону занять, это кишка. Да, на первый взгляд это кажется очень просто, но попробуйте повторить. Сейчас уже по шагам определяю третьего. Перемещаемся на единицу, потому что бомба поставлена. Кстати, как в случае с тем раундом, который я играл на новичка. Размениваем тиммейт. И вот здесь я реально облажался, я должен был обходить с левой стороны, но побежал за своим. Да уж просто поторопился, но в итоге серия 5 фрагов, и это вам не новички, если честно. Кстати, многие вспомнят этого квадратика, создавал которого я с определенной целью. Проверить, выпадет ли ему что-то ценное с операцией Киви. Вот уже 10 дней прошло, и теперь осталось заглянуть в инвентарь и посмотреть. Сразу же замечаем два камуфляжа на Desert просто целую кучу оружия и радиация, причем самый топовый вариант это X387 штук, по 5 часов конечно, 3 мак седьмых, одна берета. И целых Скорпионов аж целых 6 штук, со всем этим можно играть и не париться. Но это не самое интересное, потому что кое-что я все-таки перевел в игру, это Узи Про навсегда, которая выпала мне гораздо раньше, чем все остальное, на новичках эта пушка просто читерская, других слов у меня нет. И это результаты всего лишь 10 дней участия в Киве, но я буду продолжать, мы будем вместе следить за нашим подопытным 02. Обязательно оставайся на канале, смотри ролик справа, переходи и лайк совет не забывай. Пока!